Приветствую коллега, ты на канале Рыбалка на все снасти, меня зовут Игорь. Я хочу быстро тебе показать, как наточить крючок на балансире или будет то мормышка электрохимическим способом на зимний рыбалок. Так, ну вот наш импровизированный столик. Возьмем большую мормышку, у меня как раз есть. Я сейчас кирпичом даже немножко подтуплю ее. Чтобы была мормышка действительно тупая. Вот, ноготь она вообще не царапает. Смотрите, у меня крона. плюсовой клемме у меня подключен крабик. Минусовой проводок с иголкой. На иголку мы наматываем ватку. у нас получается вот такая вот затачивать крючок. И соляной раствор. Просто разбавил дома в баночке соль. Она у меня в ящике так постоянно ездит. Потом берем мормышку, прицепляем ее к плюсовому кабелю. Ватку мы их смачиваем в соленом растворе и по кончику жала мы вводим ваткой. Она съедает металл, вступает в реакцию и крючочек затачивается. Небольшие манипуляции. И крючочек, сейчас мы оботрем его в снегу. Он... О, и крючочек сразу встреет. И даже царапает ноготь. Проверяем на пальце, крючок встает. Давайте на маленькой мормушке попробуем. Если видно, канаш кипит. А, Мормышка начинает цепляться. Мормышка заточена, цепляется, это вообще не цеплялась. Так что это не сложно, ставьте палец вверх, до новых встреч, пока.